Последние выходные мая. Сейчас все купаются, уже вода теплая, прекрасная солнечная погода. Открылись отели, открылся отель Берлин. Все купаются, загорают. Сезон открыт, вода изумительная, вода чистая, чистейшая. Купаю камеру. Ну, народ сидит в воде уже. Дети совершенно раздеты. Но, правда, это и понятно. Люди приехали на отдых. Вчера был сильный дождь, а сегодня довольно-таки тепло. Состав отдыхающих в основном румыны. Для них открыли границы полностью которые даже не нужны никаких тестов, поэтому они отдыхают только обычно, Только они обычные, всегда отдыхают в это время в Болгарии. Они это любят. Цены на отели сейчас упали, поэтому я думаю, что...